Всем доброго времени суток! С вами Надежда и канал Мое Хобби. Сегодня мне нужно слепить подушечки для лап большого реалистичного тигренка. Вот для этой маленькой собачки подушечки я лепила вручную. А для большого тигренка мне поможет в этом очень удобный силиконовый молд. Благодаря ему каждая подушечка будет абсолютно одинакового размера. Лепить я буду из полимерной глины, которая называется Крафт Глей. Но с таким же успехом я использую и глину Артефакт. Я беру небольшой кусочек полимерки и разминаю его в руках до мягкого состояния. Полимерная глина очень твердая, и разминать ее надо в течение нескольких минут теперь она у меня размякла и я буду делать подушечки с помощью вот такого молда для начала я отломлю кусочек еще раз промну его хорошенько и буду заполнять им серединку вот этой вот лапочки Я заполняю таким образом, чтобы вся полимерная глина ровно легла в форму. И сверху она не должна выставляться. Теперь из маленьких кусочков я буду делать подушечки для каждого пальчика. Отщипываю небольшой кусочек. Скатываю его. Маленькой колбаской укладываю в молд и прижимаю точно по форме, вверх оставляю плоский. подушечки для одной лапки готовы теперь я их аккуратно достану и положу на картоночку вот как они хорошо достаются из молда я просто нажимаю на него немножечко изменяя форму и подушечки прекрасно достаются Таким же образом я сделаю подушечки для всех четырех лапок. Подушечки для всех четырех лапок у меня готовы. И теперь, судя по инструкции на полимерной глине, их нужно запекать. Но я их запекать не стану. Есть еще один способ сделать полимерную глину жесткой. Я буду ее варить. В мисочке уже закипает вода. И я аккуратно опускаю почти в кипящую воду все подушечки равномерно их распределю так чтобы они не лежали друг на друге и вот в таком виде подушечки прокипятятся буквально одну-две минутки этого будет вполне достаточно для того, чтобы они стали жесткими и прочными, точно такими же, как после запекания в духовке. Долго кипятить полимерную глину не стоит, потому что она может немножечко потерять свою яркость. Для того, чтобы цвет глины сохранился, достаточно нескольких минут. Подушечки уже сварились. И теперь я их буду аккуратно доставать из горячей воды и раскладывать снова на картонку, для того, чтобы они высохли. Вот такие подушечки для лапок, готовы после того, как они поварятся в воде. Они еще горячие, но вода уже с них испарилась. И как только подушечки остынут, можно будет их уже приклеивать на лапки тигренку. Очень удобно использовать для изготовления таких подушечек специальные молды. Они есть разных размеров, их можно найти на сайтах специальных. Вот эти два молда, посмотрите, они немножко отличаются. Слева молд поменьше, справа покрупней. Здесь, кроме лапки, есть еще молд для носика. А здесь, кроме лапки, есть еще молд для пятого пальчика. И, конечно, можно найти очень маленькие молды, для того, чтобы можно было сделать подушечки для совсем маленьких лапок, вот у таких собачек. Если у вас нет подобных молдов, это еще не повод расстраиваться. Всегда можно сделать своими руками любые подушечки и носики для своих реалистичных животных. Единственное, что для этого потребуется чуть больше времени. Всем спасибо за внимание! И до новых встреч!